Так не бывает Даже в Антарктиде тает 30 лет назад она ушла Вышла замуж, так бывает Обо мне вообще не знает А вот дочка все таки нашла Дело было летом Я с женою Светой Был обычный солнечный Сидели в баре, пили кофе в зале, Вдруг запел мобильник, звонок. Это все так странно, И звонок нежданный, И свою тревогу превозносил. Сердце так инуло, памяти мелькнуло ваша дочь славм богу что я слышу! Можно я тебя увижу И в ответ услышал Приезжай А на сердце все же рано Я спросил, ну как там мама Все в порядке с внуком Так что знай Дело было летом Я с женою Светой Пять минут собрались В дальний путь километров на машине с ветром Я лечу стул сорок, ну и пусть Вот она граница, это точно снится, Та меня встречают в эту ночь, Открывают двери и глазам не верю. Это я. Ну здравствуй, дочь.